Я не знаю, что происходит <laughs> вот. Где вы у меня, родные Здесь, не здесь, приходите Ютуб э, Сказал Я тут что-то рассказываю Вот А <laughs> вас, оказывается, нет Вот, ну не знаю, придете ли вы сюда может быть уже и мы здесь, Виктория Княжева. Спасибо, Виктория. <с looking> вот, ну вы, вы молодцы, сторожи, сторожи, стар, вы быстро сориентировались, да тут, да тут. Спасибо. Я трещу, трещу, а оказывается этой уже давно нет. YouTube мне говорит, ваша трансляция прервана. Что произошло, не знаю. Поэтому приношу свои извинения вот от, от youtube уже не дождешься извинений да но я от себя и от его имени извините пожалуйста бывает такое может быть ему не нравится что мы тут крыльководством занимаемся молот он хочет чтобы мы занимались чем-нибудь другим вот михаил деребен здесь да да здравствуйте ребята Значит, я как раз продолжу. Вы от нас не спрячетесь, <смех> Алексей Кошев. Да я-то я и не прячусь, ребята, я-то с удовольствием. Вот, было бы у вас желание впитывать эту информацию, то есть я-то с удовольствием, вы же знаете, кто давно со мной, вы знаете, что я с удовольствием этой информацией делюсь, тем, что я знаю, тем, что я прошел, ну, что я не знаю, извините, да, то есть почему я говорю, девиз у меня, да, только мой личный опыт и ничего более. Так вот, э, к этим шлангам, к нашим, да, продолжим, э, про наши шланги. Э, Михаил Дерябин, привет, мы здесь, да, кролики здесь всегда. Э, то есть, даже если вы заранее не озаботились, не слили, даже если вы не помазали их кроличь, кроличьим жиром, и они примерзли, но ну, в, в конце концов, их просто можно порвать, порезать любым ножичком, да, невелика утрата. Разделить эти участки, я всегда говорю, ребята, делайте их на участке короткие, там по полтора, по два, но ну, максимум по три метра э, участки вот этого э, всего нашего э, водопровода, да, системы поения, чтобы можно было спокойненько их раз домой занести, оттаять, продуть пустые, поставить их, да, и потом уже запустить в них теплую воду. То есть это можно будет сделать в любых условиях, в любом климате. Да, и трубы сохранить, конечно, потому что основное, это, конечно, здесь трубы с непелями собранные. Даже не сами трубы, трубы-то чё -то ерунда, пошел купил, а вот собрать их потом в кучу непиля вкрутить, вот это, это работа, кропотливая работа, э, которую, конечно, переделывать, ну, даже раз в пять лет неинтересно, не а уж тем более каждый год, а если еще два раза за зиму, как прошлый год он, у нас Алексей Кубрак, не знаю, здесь не здесь он пришел, не пришел. Там не знаю, Леша сколько это там раз, два или три раза за зиму перебирал систему отопления. Ой, поение замораживал. Никуда не годится, конечно, это дело. То есть надо делать ее легко разборной. И для этого как раз вот я уже опыт показал, да, что совершенно нет необходимости делать вот такие, причем еще и дорогостоящие, да, резьбовые соединения. То есть это эти соединения, они могут работать и должны работать под давлением там две три четыре атмосферы вот а у нас то никакого давления здесь нет она даже более того она нам недопустима, потому что если мы создадим в нашей системе давление такое да соответствующие там две или три атмосферы то извините у нас не пиля работать не будут кролики то будут без воды сидеть вода там вроде как есть вроде как циркулирует а пить то ее невозможно вот, это тоже нельзя забывать, это, пожалуйста, помните и этим пользуйтесь. Значит, ну вот, основные такие аспекты э, поения ниппельного, э, каким образом оно устроено на наших фермах, макрол я показал. Э, Какие-то есть вопросы, задавайте. Значит, сейчас мы, у нас уже время все равно выходит, мы прекращаем нашу трансляцию и через 15 минут встречаемся уже с курсантами Макрол на конференции в зуме. Там как раз, ребята, я более подробно расскажу вам о системе наверное, водоподготовки, как сделать ее. То есть у меня сделана она от котла отопления, вот, но можно ее сделать по-другому. И вот сегодня как раз мы на конференции рассмотрим вот эти все аспекты уже более подробно. Кому интересно, приходите. Да и вообще приходите к нам на конференции Zoom. У нас там всегда интересно. <с Mitglied> вот. Поэтому до скорой встречи. Спасибо вам, ребята, что были здесь со мной. Не забывайте этот стрим тоже полайкать. Пусть он коротенький, всего-то там 5 минут. Да? Вот ну, че? Че, Жалко лайков-то что ли? Да? <п Larry> Давайте полайкаем. Вот. Виктор, плиз, спасибо вам, Виктор Лекнян, спасибо. Да, вам, ребята, спасибо, конечно же. То есть, э, э, ну, до встречи в следующую субботу, это точно. Э, то есть, в следующую субботу мы, тут живо будем. Обязательно встретимся. Э, значит, что я еще хотел сказать. Евгений Новоминский, у как всегда, спасибо, Женя, спасибо, дорогой. Э, приходи на конференцию. Значит, э, что еще хотел сказать, я на завтра планировал, и на том стриме вроде как говорил, что э, может быть съезжу, э, значит, на ярмарку кроликов э, в Кропоткин, э, значит, ну, я что сказал, что будет зависеть от того, э, от донатов, да, нас как донаты придут на этот, э, там внизу, вот здесь там есть ссылочка, на этот, э, портал донов да где можно донатить там как там макрол.рф на бензинчик на бензинчик на две рублей но вы донов не поступило увы или хорошо не знаю то есть мне хорошо то есть я себя эту заботу снял видимо завтра я не поеду я не вижу смысла то есть тратить свои две рублей на бензин вот, у меня их не так много, да и дел, думаю, достаточно будет, видимо, не вызывает особого интереса э, у вас, да, мои, значит, зрители и почитатели. Э, вот. Э, у меня есть только один вопрос. Вот сейчас я отвечу, да, прилечу выходить. Э, вот, видимо, не вызвала интереса эта ярмарка, поэтому зачем я туда поеду? Вот, э, отложим как-нибудь на потом. Э, значит, э, Алекс Басов, у меня есть только один вопрос, сколько нужно выдержать времени крыла между садками. Э -э вопрос, я всегда говорю. Э -э Георгий Панаев, работай, не будет жить с канала от города. Буду брать кролика, встретите пообщайтесь, если поедете. Нет, видимо, Георгий, я уже не поеду. Э -э вот, и я. Я, я периодически смотрю этот канал «Вдали от города», ну довольно-таки интересно, она, конечно, рассказывает, молодец. То есть, действительно, достойный блогер, в отличие от меня, то есть я-то не блогер, вот, я кровяковод. Но я как-то не привык напрашиваться на общение, то есть если меня пригласят пообщаться, я, конечно, с удовольствием пообщаюсь. Я так-то общительный человек, разговорчивый э -э вот, и терпимый, но напрашиваться к людям, вот, ну, как-то не по мне. Вот. Может быть, ей мое общество не интересно Кролика через день подставить чтоб наверняка. Вот Виктория Княжева ответила. А я бы так сразу не ответил. Я, во-первых, не совсем понял, зачем выдерживать крыла между садками. То есть он сделал садку, Что значит выдерживать его? Вот я к нему кротиху принес, да? Вот. Вот он у меня сидит. Парень, да. Вот. Второй. Вот у меня крылы, они у меня вот здесь живут, да. Вот они. Видите, такие. Мальчики грустные, потому что пришел, а девочек им не принес. Вот, бросил я ему крочиху. Моя-то задача дождаться первой садки. Все, он садку сделал. Дальше я могу его не контролировать. Дальше они пусть не контролируемо уже любят друг друга. Какие перерывы между садками? Зачем? Зачем ему этот перерыв? Вот, то есть я этим не занимаюсь. Если вопрос стоит о том, что вторую крольчиху ему подсадить через какое время, да? Э, значит здесь Карл Маркс <связать> наши учения по-разному об этом говорят, по-разному трактуют вот друга, вот вижу да, Алекс, с другой крольчихой, вот тогда здесь э, э, такого однозначного ответа нет. Э, дело в том, что значит кто-то говорит, что надо там, э, то есть вообще книги советские пишут там на одного крыла 8 девок ну я бы вот мне бы стало скучно жить с таким гаремом тем более если еще девку крыть раз в четыре месяца да то есть ккро то практически без дела сидит то есть мы должны понять одно смотрите меня, я об этом у меня есть семинар специальный об этом да то есть о семени вообще крыла как оно формируется какие сроки как выходит и какой период останавливается так вот длительный длительное воздержание для крыла оно вреднее чем короткий перерыв между крыльчихами понимаете то есть для воспроизводства вот дело в чем то есть, если мы, если кролл сделал садку, мы от него кротиху убрали и через два часа и через полчаса подсадили к нему другую, и он снова сделал садку, то вероятность того, что она принесет нам кроликов, достаточно велика и, по крайней мере, намного выше, чем если мы посадим девочку к кролу, у которого не было девочек два месяца да, и мы посадим девочку, он сделает садку, так вот у нее вероятность за намного ниже. Вот, я не буду сейчас давать все подробности, поверьте, просто на слово. Мой, но у меня дело в чем, то есть у меня не бывало в хозяйстве, у меня нет необходимости такой, и даже возможности, чтобы, допустим, многие говорят, что можно начать с одной девочкой утром с другой вечером я считаю это вполне оправданным таким заявлением и это вполне нормальный для это не будет сильной нагрузкой и никоим образом отрицательно не отразится на потомстве но я не могу это не опровергнуть и подтвердить своим опытом потому что у меня на моем опыте на все такого не было никогда по одной простой причине у меня крылов всегда огромное количество и они меня скорее простаивают и я вынужден даже их вот вроде как и не надо бы его сейчас да ему но я вынужден ему давать девку чтобы он не застоял чтобы он не забыл как это делается грубо говоря вот поэтому конечно я бы не стал допустим ну не реком, не не стал бы рекомендовать там быстрее чем через два три четыре часа после первой девочки нести ему вторую может быть здесь тем более если он сделал там две три садки то скорее всего еще вот его семя в полной мере не восстановилось. Он, конечно, заскочит, он, да, наверное, сделает свое дело, и да, хрюкнет и упадет. Вот. Но в семениках его пока еще недостаточное количество нормальных животворящих вот, живчиков. И вполне вероятно, что осадка останется холостой. Но если это сделать утром, а вторую садку вечером с разлетом в 10-12 часов, то я думаю, что никаких вот каких-то э, отрицательных моментов здесь быть не может и не должно. Вот как-то так. Э -э, не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, Алекс Басов, если я ответил, ставьте плюсики, и мы с вами прощаемся. Э -э, добавьте быстренько лайков здесь, что-то лайков у нас тут маловато. Вот, зато Евгений Новомбинский нам здесь продонатил снова 100 рублей даже здесь успел. Молодец, Женя, спасибо, дорогой. И до встречи, ребята, уже через там несколько минут. мы Я сейчас быстренько здесь прекращаю. Ухожу домой за компьютер, и мы встречаемся с вами в зуме. Всего хорошего, не болейте, спасибо. Я проходил обучение в Германии, там нет совсем другое мнение. Вот о нем вы нам расскажете об этом мнении. Значит, приду, проверю об этом мнении в зуме, я с удовольствием вас послушаю, но значит я о чем говорю меня совершенно не волнует мнение ни немцев, ни французов ни даже русских теоретиков, я привык проверять все сам, и поэтому я рассказываю только свой личный опыт, чего и вам желаю, всем пока-пока до встречи